Всем добрый вечер пятницу работы нету коэффициент не горит будем катать без коэффициента дали первый заказ как первый сегодня третий уже я днем сегодня две заявочки сделал коротчай сейчас ожидали коротчай 81 рубль целый заказ а чуметь Взял, короче, я без лимит на три дня повезёту, по везету, по лидеру нашему, по черявинскому. 400 рублей там сколько он стоит. Вот. Как бы попробуем его выходные покатать. Не знаю, что получится, но будем его катать. Выполнил по везету один заказ, 250 рублей. Короче, повезет у вообще мало заказов. Мне сейчас дали, конечно, я сейчас вишневой горки сижу. Включил Яндекс, еще без лимит, в Яндекс действует. Дали поселок Западной просторная силы. Сейчас посмотрим. куда поедем. А -а -а. Ой, С этой вы да это да, да. шашни? да долго ждали да длинный зарплатный у вас 220 еще, да? Mm -hmm. Да mm -hmm. Ладно, спасибо mm -hmm. Хорошего вам вечера mm -hmm. Ну, точнее, mm -hmm. mm -hmm. Даю Ну вот, решил я сегодня лидер катать Будем катать лидер ну, Сегодня, завтра, послезавтра И после-послезавтра будем лидер катать ну, в понедельник, может, с утра посмотрим, может, если будет хороший ценник, по Яши включим. У меня промокод есть на 3 часа. Может, промокод включим. Посмотрим еще. Далее заявку со свободы на Слевоске проспект. Здрасте, я там, как отмените заказ, клиент сказал, что не выйдет, ключи не может найти от дома. Вот так вот. Хуй... Просто 15 минут времени потерял, больше даже. Твари. Далее, заявка. Парка Пушкина опять белый хутор Мне как будто там медом намазано что ли ну, ладно, что, 330 рублей пускай Хоть что-то Собота шагаляк Вот опять я В белом хуторе Не знаю, почему мне так везет на него Вот, ну, как-то везет Висит заявка, не знаю, там через лес можно проехать, нет? Ценник тоже, блин, нет. не знаю, что делать. Сейчас пойду, посмотрю. Можно там проехать или нельзя проехать? Если можно проехать, в принципе, Буфи бы там... По сути, дорога реально нормальная. Реально нормальная дорога. Вот. Ну, как нормально? Подвесет чуть-чуть, ну, это фигня. Если подвесет. А так как... Берется, лучше это Она еще вроде висит. Нет, тут отвратительная дорога, я не поеду, пошли не нафиг. Просто трэш какой-то, все перекопано. Самомуечку машину мыть сами будем В последнее время что самому так понравилось ну нравится так на ну, сверху как бы понятно что на мойку заезжать а сверху просто 150 рублей и все максимум 150. сотку можно даже положить. и обрать бальяж Что ты это? Что вот это? Шнурок надо, да? Что? Да, Шнорок. да. давай это, поосторожней. Я вот такой же, как и ты, наверное. Понял? Переживающий за все. Я сегодня, короче, здесь сутки отработал. Не надо, говорю. Бля, начальство будет звонить я больше не знаю не... на чечелина работаю вот у меня на челина все нравится вообще а на работу другую искать ну, вот нравится она работает Я начинал как писал, с, чего, с чего начинал буду рассказывать Саша глазочком потом пошел короче зам генерального директора там раз раз прикурил короче лоб лоб разбился короче Директора обошку разбил сам себе Нет, сегодня жена ты хорош давай это домой И, короче перекутала жена не давай Нет, все хорошо чего у тебя братан вот, честно есть что ты заработал по жизни сам себе В смысле ну вот, вот что есть у тебя? квартира машина все. Что еще надо? Мне ничего не надо. Нет, я говорю, что Я что у тебя спрашиваю. Вручай. Я тебе говорю, квартира, машина. Сколько я тебе должен? Сколько дашь? Что ты за колебан? Ты же таксист, знаешь же, цены. одни, одни по 50 рублей, короче. Дай, братан, 100 рублей. Нормально, чтобы у меня там было. На чё выпить, короче. Да, короче, у меня жена сегодня выгнала. У меня, у меня вот, знаешь, нет ничего. У меня машина так себе. Гараж есть. А квартиры-то нет. к а этим всем пользуется. Самое главное, знаешь, что у меня есть? Есть дочь. Ну, это да. Дочери сегодня позвонил, что кого там, мы там поехали. И сегодня то, то, что я бухал, я на работе был. Пап, давай я, короче, погуляю, что кого я говорю. Ну ладно, ладно. Короче, сегодня, папа, друг, давай, я тебе, может, тебе давай я там, побольше заполучу, как хочешь. Давай на 100 рублей больше. А то это, знаешь, я такой же, как ты как абсолютно взял в аэропорт на Кирова с Кирова 7 до этого до аэропорта Завез я клиентов, ну, дали хорошо, 400 рублей с аэропорта. Не ждал нифига часами, как обычно бывает. Черт, сразу в одну калитку заехал и ехал. Правда, пробки постоял в аэропорту, ну, ничего страшного. Вот время у нас уже 5 часов 47 минут, уже 6 часов утра. Вот сейчас будем думать, или в аэропорт опять что-нибудь, если дадут, поедем. Или домой ехать, спать. Дали заявочку опять в аэропорте, кучку. Тоже что-то там, 4 часа 40 рублей. В аэропорт, сейчас наверное, в аэропорт приедет И спать ляжем. Потому что там, наверное, ничего туда уже не дадут. Все, приехал я в аэропорт, короче. 500 рублей дали там, ожидание плюс, заезд еще, короче. вот, 500 рублей довез я людей на виктория поехал домой спать время 8 утра работал 12 часов, что там заработал ну больше 3000 рублей 30 с копейками 3, 3 так вот посмотрим почитаем потом потом скажу все давай всем пока